Всем привет друзья я хочу вам показать как я веду свой учет кроликов. вот октябрь октябрь 31 день 29 числа я провел вакцину 5 клычек она у меня беременная я не, не смог и кролики номер два вакцина вот сделал вакцину вакцина у меня зеленый вот вакцина Случка у меня красным роды у меня желтым отсада отска, от, отсадка крыльчики крыльчат это у меня оранжевый выходит сначала крыль, крыльчик крыльчик э, 01 э, клетка 1 и клетка 3 1-2 числа и у меня должны роды привести вот видите первого сначала и должны ровно через месяц привести ну как так пойдет как потом изменения как-то так. И тут так каждый месяц. Январь, вот это все. Всем спасибо за просмотр. Думаю, вам полезно это.